Так, ребята, звук есть, нет? Проверяем опять. Проверяем от 0 до 10. Как звук? Звук есть? Спасибо большое. Спасибо. Еще раз, ребята, у кого нет звука, перезапускайтесь, чтобы не отрывать как бы, нас от важных дел. Спасибо большое. Теперь поставьте, пожалуйста, семерочку в чат. Кто разобрался со своим почтовым ящиком? Кто открыл ящик в Gmail или в Яндексе и настроил подписи? Итак, семерку ставим те, кто сделал красивую нарядную подпись со всеми своими ссылочками, с вашей контактной информацией, ссылкой на ваш персональный сайт. Отлично. А теперь поставьте восьмерочку, кто сделал обратную подпись. Не забыл сделать обратную подпись во всех почтах. Молодец, Любовь Полякова, молодец. Поставьте восьмерочку, кто сделал также обратную подпись и кому удалось. Есть, восьмерочка, есть, хорошо. Обратная подпись – это когда на сегодняшний день рассылки, почтовые сервисы работают «Будь здоров». Плюс у вас, как бы, вы наверняка где-то оставляли свои контакты, и эти контакты очень часто попадают в базы, которые продаются, и вам начинают присылать и спам, и все, что угодно. Так вот, я вам хочу сказать, что чем это хорошо, тем, что человек, который воспользовался вашими контактными данными что-то вам отправил вы ему в обратную как бы обратно отправили вашу ссылочку на приложение Айбатлер чтобы установить кто этого не сделал посмотрите еще раз предыдущее видео предыдущего урока и обязательно это сделайте хорошо поехали дальше Поехали дальше, поехали дальше. Итак, мы прошли с вами правила брендинга, статусы в соцсетях. Ага, поставьте еще сейчас, давайте девяточку, кто настроил и кто за эту неделю уже э, обновлял статусы в социальных сетях, в скайпе. И какой то вам дало, ну, у кого это особенно дало результат, будет замечательно. Поставьте сейчас девяточку. Поставьте девяточку. Девять, девять, не пять, а Девять. Сима, не знаю, что такое 5-9, отлично, девяточки, вижу. Я вижу, у нас есть такая группа очень активных ребят, которые вот хорошо реагируют, и я вижу, что вы целую неделю хорошо проработали. Сегодня я поделюсь с вами тоже очень полезной и нужной информацией. Хорошо, молодцы, молодцы. Можете себе поаплодировать, создать хорошую энергию, и мы приступаем и исследуем с вами дальше. Мы остановились с вами на том, прошлый раз, QR-код. Поставьте, пожалуйста, в чате сейчас троечку. Кто вообще слышал, знает, что это такое, зачем это нужно, кто вообще в курсе и кто этим пользуется. Угу. Молодцы! Отлично! Хорошо! А теперь поставьте из тех, кто поставили троечку, пожалуйста, поставьте пятерочку, кто использует это при развитии на запись поставили, Татьяна, Сима, я вам предельно благодарна. Ставлю запись. <связать> Сейчас, давайте, ставлю запись и еще раз начинаю по QR-коду. Здравствуйте всем, кто смотрит этот тренинг в записи. Мы начинаем с вами, мы продолжаем с вами тренинг, серию тренингов бесплатные методы рекламы. И сегодня мы начинаем с вами с... QR-кода и как его можно использовать. Прошу всех участников тренинга сейчас в чате поставить еще раз, давайте поставим троечки, поставьте три, те, кто уже использует QR-код для, для продвижения приложения батлер или вообще использует это как, как визитку и так далее. Есть такие у нас. Спасибо, ребята, огромное, но я хочу рассказать всем. Это очень удобный метод, очень простой, абсолютно бесплатный. И самое главное, он сокращает путь передачи информации. И эта информация открытая и удобная. Итак, что такое QR-код? QR-код вы сейчас видите вот у себя на... На этом слайде это закодированная информация, которая в зависимости от того, что вы конкретно закодировали в эту информацию, что вы закодировали в этот QR-код, она автоматически срабатывает, и если человек использует QR-читалку, он получает определенную от вас информацию. Давайте сейчас посмотрим, как создать QR-код. Вам необходимо вот напишите, пожалуйста, в чат единички, у кого в смартфонах установлена QR читалка, то есть читалка для QR кода. Отлично, у кого-то есть, да? Мы сейчас, я подскажу сейчас, как это сделать. Нет, окей. Хорошо. Значит, сейчас откройте новое окошко рядышком и наберите, пожалуйста, или скопируйте, ну, не знаю, получится ли скопировать, да? qr .ру. Сделайте это в соседнем окне. Я сейчас закрою презентацию, закрою чат и покажу вам экран. Так, сейчас. Угу. Ребята, поставьте в чате, пожалуйста, единичку, если вы видите мой экран. Отлично, хорошо. Итак, вы заходите на сайт, который называется qrcoder.ru. На самом деле, для того, чтобы создать QR-код, есть очень большое количество разных программ, которые поможет, поможет вам это сделать. Я вам рекомендую именно этот qrcoder.ru, потому что вот реально со всех, которые я просматривала, он самый удобный. Из чего можно сделать QR-код? Вы можете любой абсолютно текст. Какой бы вы текст? Это может быть рекламный текст. Если вы создаете здесь текст, допустим, привет, да, пишете этот текст, дальше вы выбираете размер, размер вот этого квадратика QR-кода, и нажимаете, допустим, сделаем большой, создать QR-код. Вот у вас создалось слово «Привет» в виде QR-кода. Вы можете сделать ссылку на сайт. Вот именно здесь вы можете ввести ссылочку на, вашу, эм, на ваше приложение iButler и создать код. Визитная карточка – великолепная, удобная очень функция для создания визитной карточки. Вы свое имя, фамилию, телефоны, мейлы, должности, адреса, заметки, все что угодно. Выбираете размер, нажимаете «Создать QR-код» и здесь появляется ваш QR-код. То есть это очень удобно, очень быстро. Вот создали мы, вы можете прямо сейчас, не отходя, вот давайте сейчас каждый из вас создаст свою ссылку на сайт. Я буду размещать на свой сайт. Вот смотрите, вы набираете ссылку, выбираете размер и нажимаете «Создать QR-код». Дальше, смотрите, после того, когда ваш QR-код создан, у вас есть постоянная ссылка на изображение, а также есть HTML-код для того, чтобы вы могли вставить в блог, на сайт, куда угодно. Также вы можете нажатием правой кнопки мышки сохранить это изображение. Вы его сохраняете и сохраняете где-то у себя на компьютере. Сохранили. Все, вот оно у вас есть. Теперь эту картинку вы можете ставить куда угодно. Как это дальше работает? Так, я возвращаюсь в наш кабинет. Сейчас, ребята, секундочку. Так. Ребята, я обновила флеш-плеер и все сделала. Вы также должны это обновлять у себя. Итак, еще раз. Заходите на сайт qrcoder.ru, выбираете вариант, что вы хотите сделать. Это текст, рекламный текст, это визитка или это просто ссылка. Вводите данные, выбираете размер, скачиваете картинку кода, все, он у вас готов. Дальше. Как его прочитывать, как он читается, как читается QR-код? Я вам рекомендую установить у себя на компьютерах, на этих самых, на смартфонах. установить программу. Программ много. Вы просто набираете в, там, в App Store или в Google, как он называется, Play, Play, да, ну, короче, вы понимаете, да, база, где находится всех приложений. Вот. Я вам подобрала те, которые ну, считаю максимально удобными. Вы можете себе сейчас сделать скрин экрана и потом как бы, их быстренько найти. Для iOS я рекомендую qr Reader, для MacOS QR-энкодер и для Android QR-Droid. Это такие, они самые простые, и они хорошо очень читают и читают очень хорошо визитки. Вот у кого код установлен, я вам для примера сейчас поставила картинку, вот эта картинка моей визитки. Вы можете вот просто попробовать, как это делается. да, То есть берете QR, qr вот это приложение устанавливается за 3 секунды, как любое другое приложение, это абсолютно бесплатно. Для того, чтобы его а, прочитать, этот QR-код, вы просто это приложение включаете, дальше вы наводите на эту картинку, она ее сканирует и автоматически, что происходит дальше. Вот сейчас на экране вы видите мою визитку. Вот это моя визитка. Если вы ее просканировали, она автоматически добавляется в визитку в ваши контакты. То есть вам не нужно, мне не нужно вам диктовать мои данные, вам не нужно их вводить вручную. Это делается за доли секунды. Точно так же делается код ссылки. Если вы закодировали вашу ссылку, она автоматически сразу открывает браузер, открывает сайт и сразу же показывает вам, ну как бы... Вот этот наш сайт, с которого можно установить приложение. Код текста. Код текста автоматически открывается в текстовом редакторе. То есть человек сразу может его прочитать как ваше объявление. Дальше. Как его можно использовать, этот QR-код? Ребята, как можно использовать? Ну, во-первых, вы его устанавливаете как подпись в email. Я вам скажу, что.. Очень удобная штука, я встречалась недавно со своим клиентом, проводила коуч-сессию, и я говорю, запиши мои данные, давай я тебе дам сейчас свою визитку, он говорит, не надо, я получил от вас email, просканировал, у меня есть ваша визитка. Мне было очень приятно, реально, потому что не все еще QR-коды используют, это мега удобная вещь, мега удобная для продвижения бизнеса, просто считаю гениальную. На персональном сайте, на вашем сайте, вы также в контактной информации можете ставить э, эту картиночку. Дальше, э, в, со в социальных сетях, вот у каждого из вас в социальных сетях есть вот обложечка, там где идет ваша фотография, и потом есть какая-то обложка стоит, или картинка стоит, да. Э, как идею, толкаю вам такую хорошую, удобную идею, вы делаете мотиватор, кстати, про мотиваторы. Один из э, вариантов бесплатного продвижения – это будут мотиваторы. Я думаю, что мы сделаем это в следующий раз. Я расскажу вам, как делать, как создавать мотиваторы. И вы на этот мотиватор ставите этот QR-код. Поверьте мне, человек, у которого есть QR-читалка, который уже знает, как это используется, и со временем это становится очень популярным. Сейчас это используют банки, магазины. Вот, что касается email коммерции, очень часто используют эти QR-коды. Это очень удобно. Дальше. Во время вебинара. Вот, ребята, у вас сейчас 63 человека. Да? Если у вас стоит QR-читалка, мне не нужно вам давать мои данные, если вы хотите со мной связаться. Я вот поставила QR, вы за одну секундочку прочли, у вас вы получили мои контактные данные. Вы также проводите ваши личные встречи и презентации. Я вам скажу, что жаль, что нет видео, я бы вам показала, как выглядит моя визитка. Это можно использовать на визитках. На визитках это используется следующим образом. С верхней стороны это пишется ваше имя, и с обратной стороны ставится QR-код. И когда вы встречаетесь с человеком, у которого есть QR-читалка, вам не нужно человеку давать визитку в руки. в раз, ч -ч -ч, да, он сразу запомнил все за 3 секунды. Нет, контакт пользователи, если не имеют приложения для чтения кода. Нет, не могут, Сима, не могут. Это исключительно для продвинутых людей, у которых есть смартфоны, айфоны, айпады, компьютеры, кстати, у кого есть как бы с, с функцией там, фотографии. Эти мини, как они, ну, ноуты. Так, хорошо. Еще я продаю вам бесплатно, даю вам гениальную идею, которая, возможно, будет вам тоже интересна. Она уже как бы относится к платным методам рекламы, да, но на самом деле, если вы, допустим, используете какие-то флайеры, например, да, или там в автомобиле у вас там сзади вы можете там что-то написать там типа экономно, на покупках, и поставить QR-код. Да? Вроде бы нет ни телефона вашего личного, ничего нет. Да? Там есть просто ссылка, это QR-код на ссылку на установление приложения. Люди, использующие QR-читалки, раз, уже появился у вас клиент. Это можно делать на футболке печатать. Еще такой вариант интересный, когда вы делаете, заказываете сейчас вот магнитики есть, какие-то брелки есть. Но магнит, допустим, это одноразовая штука, да, то есть вы один раз человек просканировал, и как бы два раза не надо. Но если вы себе лично сделали брелок, повесили его у себя на ключах, на автомобильных или на домашних ключах, и при встрече вы где-то встречаетесь с человеком, да, я не буду уже тебе там, потом я тебе отправлю приложение, ты его скачаешь вы ему раз, QR-код, и он себе тут же за секунду установил. Да-да-да-да-да, да-да-да, совершенно верно. О, Олечка, да, мобильное приложение тоже считывает QR. Конечно, конечно. Поэтому, э, э, да, Любочка, да, отличный фильтр <laughs> на продвинутых клиентов и партнеров, конечно. Вот, поэтому, кому понравилось это такой вариант можете поставить сейчас в чате там какие-то улыбочки аплодисментики что-нибудь такое чтобы я увидела что действительно для вас это полезно плюсики все что угодно отлично отлично используйте это очень просто и реально прикольно угу, хорошо поехали дальше да друзья еще я вам хочу сказать вот после прошлой про, после, после прошлого Встречи, как бы, там да, мне задавали вопросы по моему сайту. Мой сайт делается, он еще не закончен, поэтому если вы зайдете, не увидите там всей информации. Просто он просто в процессе работы сейчас. У меня был старый сайтик, но он закончил свою жизнь. Так, хорошо. Следующий. Мы переходим с вами на следующий инструмент. Я вам говорила, обещала для тех, кто открыл новые профили в социальных сетях. Первое, что вам необходимо сделать, мы с вами говорили, это необходимо создать свой бренд, свой имидж, нужно свою фотографию поставить, интересы указать и так далее. Да? Следующий шаг, вам необходимо расширять аудиторию ваших читателей. Как работают социальные сети? Есть вы и у вас есть круги ваших друзей, знакомых и так далее. Чем больше круг у вас знакомых и друзей э, в социальных сетях, тем больше людей вас читают. И это как вирусный маркетинг. Если вы повесили какую-то интересную мотиватор, допустим, или какую-то ценную информацию для человека, люди, как правило, делают репосты. Так вот, представьте, если у вас, доп... давайте сейчас так сыграем такую игру, а ну-ка напишите, пожалуйста, вот давайте в Фейсбуке, давайте так, вы пишите, в какой соцсети, сколько у вас человек. Ну, я, я могу вам сказать, у меня в Фейсбуке у меня четыре тысячи друзей и там 1800 подписчиков. Вот это вот такая моя как бы база моих друзей и, и потенциальных клиентов и партнеров. Напишите сейчас в чате, сколько у вас там ВКонтакте или у кого где, кто где сидит, кто в ВКонтакте, кто в Фейсбуке, кто в Одноклассниках. 900, 330, 300, 9000, вау супер, две 300, 5000, пять тысяч, четыре молодцы. Молодцы, отлично. Но я вам скажу, чем больше вот эта база, тем больше у вас возможностей продвигать ваш бизнес в интернете. Если у вас мало подписчиков, то вам социальные сети не помогут. Поэтому отбрендировали свой э, аккаунт, после этого начинайте максимально тратьте время, времени, там хотя бы уделяйте минут 30 в день для того, чтобы поднимать объем количества людей в социальных сетях. Я на этой неделе нашла очень интересный ресурс, он бесплатный, там есть и платный, и бесплатный, как бы, ну вот бесплатный я вам рекомендую попробовать, вариант, это инструмент для продвижения бизнеса в социальных сетях. Видите, я поставила вам QR-код, у кого сейчас QR-читалка, вы прямо сейчас можете просканировать и уже открыть этот сайт. Видите, как удобно. да? Кто нет, сделайте сейчас скрин экрана, и вот здесь есть ссылочка r 1750 Вот это вот ссылка, это реферальная моя ссылочка на этот ресурс, он абсолютно бесплатный. Я сейчас вам немножко покажу, как он работает. Задача этого ресурса – это вы пройдете регистрацию там очень быстро, там вводится только фамилия имя, потом вам необходимо настроить профиль, это соединить ваш аккаунт в соцсетях с этим сайтом, это указать Facebook, ВКонтакте и логин вашего Skype. И каждый день вы можете находить абсолютно открыто, без спама, новых друзей. Добавлять вы можете столько, сколько хотите, но а, и будут люди, которые к вам будут добавляться. То есть это такой обменный ресурс, очень удобный. И когда вы в скайпе кого-то добавляете, вы пишите, я вам сейчас, сейчас я вам это продемонстрирую специально. Итак, показываю экран. Сейчас, когда покажется экран, если вы видите экран, поставьте сейчас единичку, чтобы я видела, что вы видите мой экран. Угу, великолепно. Итак, смотрите. Вот есть вот такой вот ресурс, называется PRIM.BIS. Вы его привязываете к вашим аккаунтам в социальных сетях, и потом у вас... Ой-ой-ой... Сейчас минутку. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Вот так вот выглядит этот сайт основной. Вы заходите туда. Что он вам помогает? Привлекать потенциальных клиентов, партнеров и в бизнесе, развивать свою команду. Как это работает? Сошли, зарегистрировались, заполнили профиль. Выбираете тариф, тариф есть там и бесплатный в том числе, выполняете задания определенные, это вы добавляете себе друзей каждый день, увеличивая свою аудиторию, пиарите свои приложения этим людям от себя и в принципе создаете как бы, команду ваших потенциальных клиентов и партнеров. Сейчас я попробую зайти в кабинет, почему-то он меня выбило из кабинета. Сейчас, ребята, секунду. Вот, есть. Значит, вы заходите сюда, вот смотрите, и у вас здесь каждый день появляются новые друзья. Видите? И вы просто, это, это люди, которые вам, в принципе, дают согласие на то, чтобы вы их добавили к себе. Добавлять очень легко. Здесь у человека указаны и ВКонтакте и Скайп. Единственное, что хочу вам порекомендовать, после того, когда вы добавили кого-то, вы можете нажать «Проверить», ответил ли этот вам человек взаимностью, да? подтвердил, подтвердил ли он знакомство с вами. Сейчас работает здесь ВКонтакте и добавление в скайп. Единственное, что я рекомендую при добавлении в скайп, вам необходимо писать какое-то сообщение, да? Вот это сообщение я вам рекомендую писать типа «Здравствуйте», мы познакомились с такой-то социальной сети, возможно, у нас есть общие интересы, давайте будем дружить, добавьте меня в контакты. То есть не то, которое там есть, да, не то, которое там указано автоматически в скайпе. Пишите что-то от себя, что-то человеческое, чтобы было видно, что вы живой, нормальный человек, положительный, который амбициозный, интересный, целеустремленный, открытый. Вот Это, это ваш имидж, это ваш бренд. Вот, поэтому э, добавляйте каждый день друзей. Автоматически вы добавляете друзей, и в вас добавляют друзья. И здесь есть два задания. добавлять друзей и э, делать комменты в YouTube. Все. И таким образом вы себе получаете потенциальных клиентов и партнеров и расширяете свою сеть. Свою, э, не сеть, расширяете э, свои знакомства в, в социальных сетях. Э, у нас с вами будет... Э, отдельный э, тренинг. Ну, во-первых, у нас э, кто-то там из лидеров, я не вспомню сейчас фамилию, да, ведут тренинги по социальным сетям, ведет даже Анатолий или ведет, да, еще кто-то ведет. Э, посетите обязательно отдельно по социальным сетям развития в интернете. Я вам говорю э, о том, что необходимо делать изначально. Да, открыть социальную сеть, пробрендировать ее правильно, расширять свои контакты. Ну и дальше там, что делать дальше, мы будем говорить с вами дальше. Так, сейчас, ребята, зависла чуть-чуть. Так, поэтому э, рекомендую к использованию ресурс P.R.М.Биз. -ин Это инструмент для продвижения бизнеса в социальных сетях. Вы можете прямо сейчас сделать скрин этого кадра, этого как бы вебинарного, с вебинарной комнаты, я здесь написала вам готовый текст. Добавьте меня в список контактов, возможно, мы найдем с вами взаимовыгодный интерес. Ваш контакт я нашла на таком-то ресурсе. Хорошего дня. Все. И после этого вы можете и в скайпе начинать общаться с этим человеком. У вас уже есть общий интерес, общий корень оттуда, откуда вы пришли. Там есть бонусы за приглашенного. Да, и вы когда себе людей добавляете, там у вас будут автоматически добавлять. То есть у вас с двух сторон будут приходить. Это не говорит о том, что у вас только по 20 друзей будет появляться ежедневно. Нет, у вас будут появляться и те, которые вы добавляете, и те, которых, которые вас добавляют. Поэтому у вас будет появляться намного больше. Это занимает немного времени, но это вас реально продвигает. Движемся дальше. Кому интересен этот ресурс? вот вы считаете, что он может быть вам полезен. Поставьте сейчас двоечку в чате. Ну и кто его не слышал, еще возможно. Я лично знакома с основателями этого ресурса, и он, ну, реально, как бы я знаю этих ребят, они очень такие прогрессивные, интересные, сайт сделан очень легко и просто, тоже знакомы. Да? Великолепно. Хорошо, друзья. Хорошо, движемся дальше. И хочу для некоторых скептиков сказать, что если вы думаете, что ну, как бы вот на этом тренинге вы можете видеть что-то то, что вы уже знаете. Это нормально, но вместе с тем будете узнавать что-то абсолютно новое. Но, возможно, то, что знаете вы, кто-то другой не знает. Поэтому будьте очень корректны по отношению как бы, к информации. Хорошо, следующий. следующий следующая... Метод бесплатного продвижения в интернете касается тех, у кого есть свои блоги и свои сайты. Ну, я вам скажу так, если у вас уже есть свой сайт, к которому просто прикреплена ваша реферальная ссылка на продающую страницу, этого достаточно для того, чтобы использовать эти комментарии в dofollow блогах. Ну, для начала давайте разберем, что такое doFollow-блог. Давайте сейчас поставят в чате пятерочку те, кто хотя бы слышал или встречался и знает, что это такое. Поставьте пятерочку в чате. Что такое do follow blog? Сима супер знает. Угу. Поставьте только пятерочку, кто знает. Окей. Okay. Нолики, нолики, минусики. Хорошо, ребята, на самом деле, это один из самых прогрессивных методов, которые делают вам продвижение. Один из самых. Я вам сейчас даже докажу это математически. Итак, что такое «do follow blog»? Это блоги. Что такое блоги, вы все знаете. Это есть блогеры, люди, которые дают полезную информацию, которые ищут полезную информацию, и размещают, или из своего опыта, из своих знаний пишут какие-то статьи и как бы пишут блоги. Да? Под каждым блогом, когда даже вы, допустим, пишете блог где-то в чате, ну, вернее, чатитесь где-то, да, что такое блог? Это статьи, как бы, да, идут статьи. Под каждой статьей. Есть а, такая, такое окошечко для комментариев этой статьи. А, когда вы комментируете эту статью, допустим, вы прочитали статью и пишете просто одно слово, супер, мне понравилось, вообще, спасибо за информацию, вот это уже ваш комментарий. А, можно быть экспертом и можно поспорить с информацией на блоге, да, на, ну, как бы, <coughs> поспорить с автором этой статьи, можно все что угодно, но... Есть блоги, которые не создают вам трафик, когда вы делаете эти комментарии. блог позволяет вам создать там свою, как бы свой комментарий с ссылкой на ваш сайт. Что это обозначает? Человек написал информацию. Вы зашли, прочитали эту информацию, она вам интересна. Вы эту информацию прокомментировали. И когда другие читают этот блог и комментарии, в этих комментариях будет указана ваша фотография, будет указана ссылка на ваш ресурс. И таким образом вы начинаете получать трафик. Если вы интересно ответили там или интересно что-то написали, вы можете быть интересны этой публике. И вы таким образом начинаете получать трафик по этим ссылкам. Еще раз. Что вам необходимо сделать? Давайте я вам сейчас на примере покажу, что такое дофоллов блог и что вам, как нужно с этим работать вообще. Значит, первое, вам необходимо для начала список всех The Follow блогов, которые есть. Их на самом деле не так много. Где взять этот список? Сделайте скрин, ребята, знаете, я сейчас его брошу в чат. Я не додумалась, что я могу вам бросать в чат. Одну секундочку. Сейчас, ребята, одну секунду, я вам скину, ха-ха, какая я молодец. Так, смотрите, я вам скидываю сюда ссылочку. Вау, супер. Я нашла сайт, это тоже один из дополу-блогов. Заходите туда, нажимайте. И в, в другом окошке, да, как бы, откройте себе вот по этой ссылочке, зайдите. Я тоже сейчас открою экран, и посмотрите, пожалуйста, то, о чем я расскажу. Поставьте единичку в чате, кто видит уже экран, открылся ли экран. Единичку, спасибо, ребята. Угу, спасибо. Так... Ну, во-первых, я очень рекомендую вам подружиться с этим блогом. Ну, реально очень интересные вещи есть. Нашла вам самую лучшую статью о дофолоу-блогах, здесь вы можете почитать, что это такое. И здесь есть самое главное, здесь есть список до Follow блогов чем они отличаются, ну, как видите, здесь у них есть своя статистика, начинается с самого высокого и заканчивается там как бы меньше, да, дальше они тематические, у них разная тематика идет, и вы можете как бы видеть, да, есть сайты Есть блоги, которые вам не подойдут по тематике. Вам нужно выбрать блоги, которые подойдут вам по вашей тематике. И дальше есть такое понимание, как условия размещения открытой ссылки. Вот этой вашей ссылке, по которой вы можете получать ну, как бы обратных да, себе потенциальных клиентов и партнеров, которые могут читать вас. Здесь есть видите, ручная модерация, ручная модерация до фоллоу после 10 комментариев. Что это обозначает? Ручная модерация – это если вы размещи, разместили комментарий, хозяин блога должен просмотреть, ничего вы ли там плохого не написали, и подтвердить, что окей, можно размещать этот комментарий. Тогда ваш комментарий появится. Что такое «do после 10 комментариев? Это говорит о том, что пока вы не разместите 10 комментариев на этом блоге, вы не будете получать право вот этой обратной связи, право обратной вашей ссылки. Поэтому обращайте внимание как на тематический, ну, тематику самого блога, так и на то, каким образом подтверждается информация. Давайте сейчас перейдем на любой из блогов. Давайте я вам сейчас даже покажу на, на этом блоге, мы не будем сейчас далеко уходить. Обратите внимание, 380 комментариев, видите? То есть, статья настолько полезная, что помимо того, что ее прочитало огромное количество людей, вам для информации комментирует э, блог приблизительно где-то до 5% людей, которые его прочитали, в лучшем случае. Поэтому, чтобы вы понимали, если 380 комментариев, это говорит о том, что блог прочитала, какое количество людей, ну, приблизительно там десяток тысяч, да, прочитала там тысяч пять. А теперь смотрите, видите, вот есть фотография человека, который поставил э, свой комментарий, и при нажатии на его имя Выпадает, идет ссылка на его сайт. Я вам сейчас это про, про, про, покажу прямо в прямом эфире. Смотрите. И вы попадаете на сайт этого человека. Сейчас подвисает компьютер. Давайте попробуем какой-то другой, может быстрее откроется. Вот, видите, так, на какую то видите, это, это ответил сам хозяин сайта, еще что-то порекомендовал. Видите, можно не только на свой сайт, да, но и можно на... Это хозяин сайта прокомментировал, да. А вот, допустим, давайте кто-то другой возьмем. Обратите внимание, видите. То есть, смотрите, вы что-то прокомментировали, этот человек раз и перешел на ваш сайт и наблюдает. А для вас это может быть сайт с вашей ссылкой на э, приложение iBartler или на продающую страницу по тому, чтобы э, человек зарегистрировался и стал вашим партнером в бизнесе iBartler. Но есть один маленький нюанс. Для того, чтобы здесь отражалась фотография и имя, видите, у кого-то имя неактивно. Это говорит о том, что человек не оставил свой сайт. Видите? Вот. Если имя активно, значит, вы сразу же внизу даже можете увидеть его сайт, название его сайта. Так, я возвращаюсь сюда и дам вам еще кое-какие комментарии и возвращаюсь в кабинет. Угу. Так, значит, смотрите, ребята, что нужно, какой момент? Вот для того, чтобы отражалась ваша фотография, и для того, чтобы как бы вы могли там поставить свою ссылочку, ну, важно, чтобы была фотография, да, чтобы это не был какой-то... Я вам рекомендую зарегистрироваться на сайте ru.gravatar.com, и этот, на этом сайте вы можете установить свою фотографию, она будет автоматически подхватываться в ваших комментариях. Это такой блог, это такой сайтик, который как бы вам в этом поможет. Дальше. Ссылку, которую ставьте, обязательно ставьте на ваш персональный сайт, если к вашему персональному сайту прикреплена ваша ссылочка на iButler. Теперь я хочу вам дать рекомендации, правила, по которым вам необходимо делать эти комментарии. Значит, первое. Я вам показала там сейчас, вот в этом списке. Списка вы можете в интернете как бы еще тоже поискать, но поверьте мне, я как бы сделала мониторинг. Это в принципе такой достаточно полный, свеженький за февраль месяц как бы сайт действующих до фоллоблогов. Поэтому первое. Вы выбираете тематику. Так, второе. Нужно писать один комментарий под одной статьей в одном блоге. Это важно. Не нужно писать 10-20 комментариев под одним и тем же блогом. Если у вас началось уже э, как бы перекрестные комментарии с хозяином блога, окей, вы можете общаться, но все равно это должен быть один комментарий. Оставляйте один комментарий под одной статьей в одном блоге. Один-два раза в неделю, не чаще. Это важно. И еще, не пишите более пяти комментариев в день. Это просто э, вас даже могут забанить. Потому что ну, есть определенные как бы, фильтра в Яндексе, которые как бы, смотрят, если начинается сильный поток от кого-то, они могут даже вас забанить. Поэтому сделайте 5 комментариев в день. Это займет у вас 15 минут времени. Э, особенно хочу порекомендовать вам, сайты по развитию бизнеса в интернете, вы найдете там такое количество информации, то есть это будет полезно для вас, вы будете и учиться, и учиться комментировать, и плюс создавать уже трафик на свой сайт, ну и создавать, конечно же, свой бренд в интернете, тоже что немаловажно. Дальше, ссылку оставляйте на главную страничку сайта, в том случае, если у вас там прикреплено ссылочка на вашу, Ольга, я порекомендовала эти сайты, я вам дала список, а вы выбираете то, что вам будет интересно. До фоллоу-блогов не так много, их всего 47, вот список я вам дала, ссылочку на список я вам дала. Вы просто заходите туда и выбираете то, что вам интересно по тематике. Дальше. Если вы хотите быстрее, чтобы ну, был хороший у вас поток, если вы видите, что уже под статьей появилось более 30 комментариев, статья, которую я вам показала, ей больше там, с февраля месяца, она да, со 2 февраля сделана. А вы же отслежив, вы должны отслеживать свежие статьи, что появилось свежего. И вот если под статьей уже более 30 комментариев, то это будет снижена эффективность. Поэтому смотрите, там только появилась статья, вы ее прочитали, окей, интересная статья, и там хотя бы в десятке, в первой десятке до 30 комментариев, чтобы вы попали. Тогда это будет давать вам очень хороший трафик. Дальше, комментируйте, как писать комментарий. Значит, первое, писать нужно просто и кратко, это важно. Не нужно выдумывать никаких там заумного чего-то там. Делайте это естественно. И главное, чтобы это было интересно, привлекайте интерес. Это может быть даже с юмором, это может быть что-то такое благодарственное с вопросом к хозяину блога. Вот я вам скажу, что если вы, это, кстати, хороший даже совет, если вы, допустим, задаете, человек написал статью, вы прочитали, и вам, вас это заинтересовало, но у вас есть вопрос. Вот если вы зададите вопрос это создаст дополнительный интерес к вашему комментарию. Потому что, во-первых, на ваш вопрос отреагирует хозяин блога, он будет давать вам ответы. А во-вторых, будут люди, которые будут читать комментарии. Если они читают комментарии ⁇ Спасибо, молодец ⁇ они будут бежать дальше. Но если вы заинтересовались, они остановились на вас, да, то в таком случае вы сможете, ну, как бы это будет давать дополнительный интерес к вам, к вашему комментарию. Соответственно, больше людей, приток людей, трафик больше будет идти. И еще один очень важный момент. Записывайте, что вы прокомментировали, возвращайтесь и проверяйте, одобрен ли ваш комментарий. Потому что если вы прокомментировали и комментарий не вышел, не опубликовался, то можете считать, что это ничего вам не дало. А теперь о статистике. Давайте я вам сейчас скажу простую статистику. Вот скажите, пожалуйста, напишите сейчас в чате пятерочку, кому несложно потратить 15 минут в день на комментарии. Вот поставьте 5, кто готов каждый день 15 минут найти своего времени, вместо проседания в интернете, в фейсбуке, просто там что-то посмотреть, написать 5 комментариев. Это очень просто. Да? Окей, хорошо. Теперь смотрите, давайте по статистике, что вам это даст. Смотрите, 5 комментариев в день. 5 комментариев в день. Это 25 комментариев в неделю. Если вы посчитаете, еще умножите на 52 недели в году... Это мы не считаем выходные дни. Это 1300 комментариев. Поверьте, 1300 комментариев за год может вам дать до 15 тысяч человек, которые перейдут по ссылке, по вашей ссылке. Мало того, вот комментарии в дофоллоу-блогах работают иногда от одного дня до нескольких лет. Это очень-очень полезно. Я вам, я вам скажу, что и им может пользоваться любой новичок. Вот Даже если вы еще новичок, если вы еще ну, совсем не разбираетесь в блогерстве, вы не умеете писать, это ваш лучший инструмент. Во-первых, это э, информация, которую вы будете постоянно учить и читать, вы будете повышать свои знания. И во-вторых, вы будете получать очень хороший как бы, результат. Поэтому используйте этот момент. Поставьте сейчас, пожалуйста, в чате... Давайте восьмерочку, кому полезна эта информация. Угу. У кого-то палец на восьмерке застрял. Хорошо, переходим дальше. Следуем дальше. Отлично. Следующий – это комментарии в социальных сетях. Я хочу вам э, открыть такую, ну, может быть, может для кого-то это тайно, для кого-то это нет. Но все-таки, казалось бы, э, вот поставьте в чате, кто любит комментировать что-нибудь в социальных сетях. Вот поставьте в чате сейчас семерочку, кто очень любит комментировать, э, ну, что-либо. Не просто там лайки поставить, да, можно лайки ставить, а можно что-то конкретно комментировать. Да, Оленька, конечно, если интересно, то, конечно же, это, это приятно. Хорошо. Я вам скажу так, комментаторы очень часто получают хороший трафик, при условии, что они выполняют определенные действия и делают полезные, как бы, хорошие комментарии. Значит, первое. Вы должны знать, что если, допустим, человек написал пост, это был, ну, как бы это не вы написали пост, а кто-то написал постик. Да? Вы его прочитали, вам это стало интересно, вы захотели прокомментировать или включиться в, как бы, в беседу с этим человеком. Когда вы, когда вы комментируете, в этот момент этот пост попадает на первое место в ленте. То есть, чем больше комментариев в определенном посте, тем выше оно стоит в рейтинге. Поэтому э, комментарии, вот что касается дофолу-блогов, они работают лучше, это я вам говорю честно, абсолютно, потому что, э, что касается социальных сетей, э, ваши комментарии работают максимум неделю, максимум, а то и несколько дней. А если у вас очень много друзей, то может быть вообще там один-два дня, 1 один два часа. Но комментарии все равно нужно делать, потому что это ваша активность в социальных сетях. Мало того, когда вы комментируете, это дает вам несколько преимуществ. Первое, ну, ваша активность. Второе, это вы создаете ваш бренд. Вот то, как вы отвечаете на комментарии, как вы комментируете, это ваша доброжелательность, это ваш интеллект, это насколько вы интересный человек. Я вам скажу, что у меня 70% моих клиентов, ну, вы знаете, да, я коуч-тренер, я получаю из соцсетей, которые просто мне пишут. Я вот что-то прокомментировала, дала что-то полезную, какую-то информацию, мне люди пишут в личку и задают какие-то вопросы, и они мне доверяют. Это создается доверительное отношение. Вам необходимо быть экспертом в той сфере, в которой вы хотите быть успешным. Гипотетически представим, да, что все вы хотите быть топ-лидерами компании iButler. Кто хочет, поставьте десятку в чат. Я буду знать, сколько здесь есть потенциальных топ-лидеров компании. Если вы хотите быть таковым, соответственно, вам необходим ваш имидж эксперта. Для того, чтобы быть экспертом, читайте много, изучайте, знаете много, будьте полезны, пишите много постов, пишите много комментариев. Значит, по поводу комментариев, значит, где давать комментарии? Значит, первое, конечно, это ваши друзья, это ваша лента. Знаете вы об этом или нет, но вы видите информацию в социальных сетях только ту, которую пишут ваши друзья в социальных сетях. Если у вас мало друзей, у вас мало информации. Вот я вам скажу, у меня в Фейсбуке было даже 5000 человек, потом какое-то количество я удалила, из друзей почистила. Но у меня лента просто обновляется каждую секунду. Я не успеваю читать все новости. Но я так просматриваю, если мне что-то интересное, я нахожу что-то интересное для себя и могу что-то прокомментировать. Дальше. Хороший совет, который запишите себе. Добавляйте себе в ленту, добавляйте себе хороших, интересных друзей, полезных для вас в вашей сфере. И комментируйте то, что они пишут. Следующий совет. Комментируйте тех, у кого высокий рейтинг в социальной сети. Тогда вы тоже будете под, как бы под вниманием. Как нужно писать комментарии? Много длинных вот, умничать не нужно. Пишите кратенько. Знаете, сейчас на сегодняшний день много информации люди не любят читать. Все хотят, чтобы было очень быстро, время летит, у нас не хватает времени на все, перечитать все посты. Нужно писать кратко, нужно писать интересно, нужно писать полезную информацию и корректно. Что такое высокий рейтинг в соцсети? Оль, это когда к вам добавляется куча друзей автоматически. То есть, которые просятся к вам, вот я вам скажу, что такое рейтинг в соцсети. Когда вы сидите и сами себе нахлопываете друзей, чтобы у вас появились, чтобы расширить свой круг друзей, у вас низкий рейтинг, а высокий рейтинг – это без лишней скромности у меня, потому что у меня каждый день хочет ко мне добавиться 50-100 человек. Я этого не делаю, потому что просто физически не успеваю это сделать. И когда у вас высокий рейтинг в сети, у вас большая, у вас большой круг как бы друзей, да, большой круг друзей, соответственно информацию вы сегодня дали, ее сразу увидело иное количество людей. Вот и все. Дальше ежедневно отправляйте какие-то комментарии, оставляйте еще, еще, еще, еще Группы. Значит, смотрите, есть такое понятие группы по интересам. Это я говорю для тех, кто еще мало работает социальными сетями, не знаете. Подписывайтесь там, где много населенные группы, то есть там, где большое количество людей в этих группах. Машенька, у меня контент, связанный с коучингом, связанный с бизнесом, как бы вот такой у меня контент. А по поводу контента я вам говорила, если, Машенька, давайте сделаем так, контент, это что мы пишем, мы будем говорить в следующий раз. Это более продвинуто, потому что нужно обладать данными копирайтинга, ну, как бы нужно знать, как это писать, да. А сейчас мы говорим о том, что кто-то написал, а вы только комментируете. Мы потихонечку продвигаемся, потому что у нас будут с вами и такие, видео, такие тренинги, когда я буду говорить уже высший пилотаж, то, что еще не каждый может на сегодняшний день со старта пойти это делать. Поэтому давайте постепенно, сейчас говорим о комментариях. Так, что-то вы меня сбили, про группы хотела вам сказать. Подписывайтесь в группы по интересам. Ищите интересные группы, которые там, допустим, интересы это по бизнесу, заработки в интернете, там, деньги, мотивация, успех, там, ну что-то такое, то, что вам нравится. Да? В этих группах большое количество людей. И когда вы там что-то комментируете, соответственно, вы, вы на себя привлекаете какое-то внимание. И дальше отслеживайте ответы на ваши комментарии и вступайте в разговоры с оппонентами. То есть, если вы просто что-то прокомментировали, оно там где-то улетело, это будет неинтересно, ваша задача это выводить людей на вашу беседу, да, то есть создавать отношения. Еще раз, ну, как бы по комментариям в социальных сетях это все. Пробуйте, делайте, старайтесь, не ленитесь, это очень важно. И, конечно же, обязательно размещайте ссылки на свои приложения и на бизнес iBattler. Дальше. Всегда предупреждаю о том, что чего нельзя делать. Не размещайте объявления на досках бесплатных объявлений. Это абсолютно бесполезно. Не рассылайте спам и не используйте генераторы трафика. Это три как бы, правила, которые ну, не делайте этого. У нас с вами впереди еще огромное количество всяких-всяких интересных вариантов, бесплатных методов рекламы. Сегодня мы с вами уже заканчиваем. Время наше истекло. Давайте еще несколько минут. Поставьте, пожалуйста, от 0 до 10, насколько вам сегодняшнее обучение было полезным. Хорошо, спасибо. И э, сейчас у вас есть возможность задать несколько вопросов, э, на которые я с удовольствием вам отвечу. Запись делаем. Да, запись идет, надеюсь, что она будет. Э, ребята, по поводу, сколько времени у меня это занимает лично. Значит, смотрите, я вам расскажу. У меня был свой сайт, ну, другой как бы сайт по другому бизнесу. Там бизнес закрылся, соответственно, мне пришлось все переделывать. Поэтому я не могу вам сейчас показать свой старый сайт, он закрыт еще был в октябре месяце, и у меня не осталось даже скринов с него. Я сейчас делаю новый сайт, он абсолютно будет по-другому, как бы кардинально по-другому сделан, потому что сейчас я уже делаю... Вот оставьте по поводу баня в соцсетях, я, я отвечу сейчас на, на ваш вопрос. Э, поэтому я сейчас делаю новый сайт, у меня сейчас все по-новому, и вот даже то, что я сейчас провожу с вами, вот эти бесплатные методы рекламы, это будет мой моя э, первая информация, которую я буду размещать у себя на сайте. То есть я сейчас полностью обновляю всю информацию. Сколько у меня это занимает времени, я вам скажу честно, я этим занимаюсь 24 часа в сутки. То есть э, это просто жизнь, это жизнь в этом стиле, да, то есть когда я не сплю, я что-то комментирую, я с кем-то общаюсь, я провожу тренинги, я провожу коучинги, поэтому у меня это занимает много времени. Что касается комментариев, это занимает не так много времени. Я вам могу дать хорошую рекомендацию, создайте себе календарь рекламы. Я говорила об этом в прошлый раз, но если кто-то меня услышал и его сделал, поставьте себе пятерочку вот в чате, чтобы все увидели, какой вы молодец. Что такое календарь рекламы? В календаре рекламы вы себе ставите, допустим, понедельник, написать 5 комментариев и сами указываете себе время. И ставите, что повторять это действие каждый понедельник. По вторникам вы делаете такое-то, по средам и так далее. Пока мы с вами говорили, мне вот пришло с моего календаря сообщение, что мне нужно написать пост. И я вот когда закончу с вами работать, у меня есть работа, я не забуду, что мне нужно написать пост, потому что это в календаре, в моем рекламном календаре. Создавайте свой рекламный календарь. Если хотите... Я могу уделить этому времени в следующий раз. Поставьте плюсики в чате, кому это интересно. И мы один раз сделаем это с вами все вместе и создадим все вместе такой календарь. Хотим, да? Окей. По поводу какая я организована, звучит <смех> очень смешно, я тренер и я веду тайм-менеджмент, поэтому это моя специальность быть организованной, могу вас этому научить. Хорошо, ребята, спасибо. По поводу того, что банят ваши ссылки. Для того чтобы не банили вашу ссылку, вам необходимо сделать свой домен, купить свой, ну, оплатить хостинг, купить домен и прикрепить туда ссылочку. И если ссылочка на обычном, как бы, ну, сделана через свой домен, вас не будут банить. Что касается уроков по планированию, по тайм-менеджменту и так далее, это мы будем разговаривать еще с Анатолием или, возможно, немножечко попозже. Будем вести такие тренинги, но пока не сейчас, сейчас вам нужно развиваться, работать и самое главное, вам научиться сейчас создать трафик на ваши как бы ссылки, на ваш, создать трафик ваших потенциальных клиентов и партнеров, для того, чтобы вы могли развивать свой бизнес. Хорошо, ребята, пожалуйста, вопросы в чате. Я отвечу еще на пять вопросов. Первые пять вопросов отвечаю. Нет, один вопрос уже был по поводу запани. Давайте еще четыре вопроса, и мы заканчиваем. Ребята, Mail.ru – это вообще отдельная история, и у меня никаких комментариев по поводу Mail.ru нет. Угу. Кроме «Спасибо, вопросы есть?» Да, конечно, мы сегодняшнюю запись, она будет выложена, как всегда, на канале YouTube iBuckler Pro, поэтому вы сможете там посмотреть это все. Окей? Следующий раз мы встречаемся с вами через неделю, или в 17, или в 18 часов, вы уже сами смотрите по времени. Все, всем спасибо огромное за сегодняшнюю встречу, простите, что вначале получился немножко у нас по времени сдвинулось. Угу. По поводу освоения, сколько уйдет времени? Я вам скажу, у меня вначале ушло, ну, год точно ушел. Все, всего доброго, ребята, всем хорошего дня, с наступающими праздниками всех, кто, кто собирается отмечать а, праздники в эти выходные, всех с праздником, всем хороших выходных, всем больших успехов, развивайтесь, всего вам доброго, пока-пока.